Как глубоко дыхание ночи пронзает сердце бой часов. Я по тебе тоскую. Очень, моя далекая любовь. Летит душа к тебе босая, Бездумно свой оставив кровь. Ослепла и не видит края Моя безумная любовь. И как же грустно мне и странно в любви своей сгорать огне и ощущать сквозь расстояние твою печаль не обо мне.